23, -е. около 7 утра. Нас 8, по. 8 уже. уже 8! Уже, уже 8 утверждает Юра. На улице минус 14 примерно как-то так. Один Юра с нами не поехал, а второй тоже не, не поедет. Да. Там он Костя пытается совладать с пауком. Да. Сейчас, сейчас, сейчас придется Юру везти к его ему домой, мне он покажет куда припарковать. А у тебя как позволяет это, Позволяет нажимать на газ эти рукавички? Мы же не поедем со скоростью света, поэтому это самое. Можешь мне отдать свои рукавички эти пока? Попробуем пока. Они у тебя будут теплые. Будут мертвы, заберешь Я у тебя эти заберу Ты вчера ее заводил? Ты вчера ее заводил? Значит она теплая уже Здравствуйте, дорогие товарищи Вот сбылась мечта идиотов Едем пока еще зимой На Нелингу У нас все Вчера образовалась потеря, товарищу стало немоготу, давление поднялось, не стали рисковать. Он нам любезно предоставил свою собаку, сегодня будет ее осваивать Андрюха. Я буду рисковать, буду ехать сзади пассажиром. Костя на своем автожире. Краш-тест. Мягкие элементы поехали в деревню. Я сегодня здесь с лопатами и бензопилой. Юркин собак. Только что пересекли асфальт, только что. Едем уже точно по Нелинскому Волоку. Дорога Хаджи Мурата. Очередной раз будет пройдена по типа ней здесь похоже что возит лес это мы добрались до пустого пришлось возвращаться но если так дорога нормально утром было находить можно да Сердечко-то бьется Вольно берег дружный А мы Ну разгоняйся, пофиг Так, придется толкаться Ох Так, не, не замерзает река Толкаем, сейчас толкаем. Надо ей хоть немножко толкнуть. Давай. Давай, давай, давай. Так. Думаю, тебя утянет. Давай, давай, давай, давай. Так Нелинга, просили передать тебе привет от тете Кали, от тете Люси, от ребят наших, кто с нами не поехал, хотел, но не может, вот, от всех Джан. от всех тебе большой привет, все, нам некогда, меня уже ждут, вот, ребята уже в деревне. Два Кося там снимает. Фу. Я так понял по дороге не ездят. Маленький, маленький видео отчетик о том, что мы попили чаю. Заметьте, стопок у нас нет. Не, не, не, не, не. Нет, стопки. Из, из горла, не, не. У нас даже полиция проверила. Алкоголь, Да. Маленький снежок. Дверь-то открыта. Там. Мы сейчас до Митина. Поедем. Подъезжаем к Митина. Митина. Едем через магазин. Так. Дорога на Урупа. Там у нас озеро Сахарова. Место встречи. Еленджан Здесь у нас стоял Магазин Костя тоже что-то снимает Тоже что-то снимает Красота Захарова Магазин Вот я с ними Дичина на дереве сидит Здорово, мужики! Здорово, мужики! Катя Люся, привет! Катя Люся, привет! Мытина нынче людей нет. Есть только косачи полетели что бояться то нет у нас друзья что он там встает там Не знаю точно где, но где-то уже здесь в конце стояла конюшня. Там внизу были баньки. А здесь траву косили. О, набеганы живот Езжаем в половскую она же часовинская. Там у нас лопата, Оттуда мы... Ездим летом, а зимой мы ездим вот так. Крут замерз. Поднимай ее. Ну, масло, не дай бог. Ей надо было шататься, закатиться. Брюха стой. Ну, закати ее один, то нормально проедет. Эй че? Встреча с земляков. Этот самый. А? Я думал, вы на баге уже рыбачите бля. Было такое, было такое я... желание, да. Уже... да. Андрюха еще учится просто. Боже, ты, может, его. Да, да. Вы еще раз надо... матю вниз так. Гиде о, о нихрена. Гида демопасан. Да. Ага. Че, это? Чесоинская Единственный житель Где-то там за воронкой убежал Спецтехника его Прекрасная погода Группа товарищей Дядька Андрюха бежит Дорога кончилась Сейчас будем в ту сторону долбиться Почему-то по намеченному слегка GoPro выключить Да. Так, ну все, мы дома, мы Карповской. Вот он ехар, который заколебался рулить. Шипец, вот Костя, который заколебался Шипец. возиться с нами, как с детьми маленькими. Ну вот туда нам на реку надо ехать. Птички поют, жизнь продолжается. Сейчас зайдем в дом. Заметьте, окна замерзшие, похоже, что там кто-то топил. Градус с этой стороны не видно, так бы посмотрели Ну ладно, пошли в дом